Всех приветствую в третьей части. Сейчас мы с вами будем довязывать к нашей кофточке кармашек. По желанию вы можете сделать два кармашка. Хотите, можете сделать один кармашек. Точно так же и располагайте его где хотите. Вот мы с вами закончили в предыдущей части провязывать рукавчики. Закончили их точно так же, как низ с трикотажным шовчиком. Они у нас довольно-таки хорошие, эластичные. По желанию можете заворачивать, так сказать, если вы провязали Длинный рукавчик, можете сделать отворотик, вот, хотите, можете просто, так сказать, оставить его э, развернутым, в общем, в принципе, как смотрится ваше желание, так сказать, как хотите, так и делайте. Я уже пришила кофточки-пуговички, я взяла э, диаметром где-то сантиметр и миллиметр, то есть 11 миллиметров где-то, э, вы можете взять меньше, больше, в общем, в принципе, я взяла довольно-таки средней э, окружности, среднего диаметра, для того, чтобы у меня не, э, так сказать, не высовывалась пуговичка, если растянутся немножечко петелечки в течение носки. Итак, в общем, э, мы с вами приступаем к вязанию кармашка. Мы берем три коротенькие спицы, которыми вязали. Я взяла три чулочные диаметром такого же, как я брала на кофточку 3,5, и ниточки цвета, которого вы хотите, чтобы был кармашек. Кармашек можно сделать двух видов. Хотите, можете провязать как лицевой гладью просто. То есть я начну с резиночки один на один немножечко провяжу, затем провяжу непосредственно сам кармашек высоту. Еще раз повторюсь, хотите, можете сделать кармашек просто лицевой гладью. Я буду делать его с двумя поворотами, то есть как бы с полным одним, так сказать, жгутиком. То есть у меня на кармашке будет один вот такой поворотик. Поворот, как вы помните, мы делали в каждом восьмом лицевом ряду. Поэтому я начну, так сказать, провязывать кармашек, набирать петельки, отступив где-то сантиметров 30, а то и немножечко больше, для того, чтобы пришить вот этим кончиком, так сказать, наш кармашек, чтобы не было лишних присоединений. Он у нас будет, этот кусочек ниточки, на уголку, поэтому я оставляю сразу для пришивания. Итак, начнем мы с двух спиц, с мы будем делать, как всегда, поворотики жгута. Итак, начинаем набор я начинаю, как всегда, с одной спицы, затем представляю и набираю всего 18 петелек. То есть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Теперь разворачиваю наше вязание и вытаскиваю свободную спицу, то есть где нет первых начальных двух петелек. И провязываю, чередуя лицевая изнаночная до конца ряда. То есть как бы начинаю первый ряд, формируя резинку 1 на один. Это у нас первый ряд. И провяжу еще 4 ряда резинки 1 на один. То есть в следующем втором ряду мы будем третьем, четвертом и пятом мы будем провязывать изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. Кромочная изнаночная, первая петелька кромочная снимается, не провязана. И вот у нас изнаночная мы провязываем изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная и так далее. То есть всего резинки 1х1 один один, мы с вами провяжем 5 рядочков. То есть я заканчиваю второй ряд, еще значит довяжем 3 ряда. Просто резинкой. 1 на 1. Провязав 5 рядочков резинки 1 на 1, шестой ряд мы начинаем следующим образом. Кромочную снимаем, затем идут 4 лицевые 1, 2, 3, 4, 1 изнаночная, 6 лицевых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная для симметрии 4 лицевых и кромочная изнаночная. Как вы уже поняли, отделили мы 6 лицевых петелек изнаночными петельками. В этих 6 петельках будет располагаться наш жгутик. Сейчас 7 ряд мы провяжем по рисунку, то есть 4 изнаночные, затем 1 лицевая, 6 изнаночных, Затем одна лицевая для симметрии со второй стороны 4 изнаночных, кромочная также изнаночная. И у нас получается, что мы с вами провязали, так сказать, формируя уже э, нашу лицевую гладь кармана и начальные два ряда э, нашего жгутика. Еще мы раз провяжем, то есть восьмой ряд по рисунку и девятый по рисунку. То есть восьмой вы сейчас провяжете как шестой с лицевой стороны, девятый как седьмой. Кромочную снимаем и начинаем восьмой ряд, как и девятый по рисунку провязывать. Десятый ряд мы с вами будем делать перекрещивание жгута. Итак, если у вас будет один кармашек, Делайте наклоны хоть влево, хоть вправо по вашему, так сказать, решению. Если у вас карманчика два, то советую сделать на одном кармашке наклон влево, а на втором наклон вправо. То есть смотрите, я на примере второго кармашка, я буду делать один, но э, темным цветом. На примере светлого такого кармашка я вам покажу, э, как выглядит итог. так сказать. Мы сейчас провязали с вами резиночку. Теперь провязали, так сказать, три начальных ряда нашего жгутика и нашей лицевой глади. Затем мы сделаем первое перекрещивание. Через 7 рядочков в 8 сделаем второе перекрещивание. И провяжем, так сказать, наши конечные 2 ряда. Вот смотрите, я сделала наклон влево. Если хотите, можете сделать наклон вправо. Это если один кармашек. А если два то вам нужно будет сделать в разные стороны наклоны, как мы с вами делали э, на рукава. То есть мы сейчас с вами будем делать наклоны, и я вам еще раз напомню, как сделать влево и как сделать вправо. Итак, кромочную снимаем, затем наши первоначальные лицевые петельки 4 провязываем лицевыми, то есть это наша гладь. Затем изнаночную провязываем изнаночной и берем дополнительную спицу. Дополнительную спицу мы, получается, вдеваем первые три петельки и снимаем на дополнительную спицу. Оставляете, если у вас наклон влево перед работой, если наклон вправо за работой. У меня наклон будет перед работой, поэтому я, так сказать, провяжу три вторые, так сказать, наши лицевые петельки, а три первые снятые на дополнительную спицу провяжу следующими. Теперь провязываем нашу изнаночную петельку и симметричные 4 лицевые петельки лицевой глади. Кромочная, изнаночная. Это получается мы провязали с вами ряд с перекрещиванием. Теперь, начиная с этого ряда, отчитываем 7 рядочков, провязываем по рисунку. В восьмом ряду мы снова будем делать перекрещивание. Вы хотите, делаете вправо. Хотите, делайте влево. В общем, как считаете нужным. Желательно, если сделали первый раз перекрещивание вправо, то второй раз, соответственно, делаете вправо. Если сделали влево, значит и второй раз делайте влево. Потому что если сделаете в разные стороны наклоны, будет не очень красиво. Итак, мы провязали первый ряд. Довязывайте еще 6 рядочков по рисунку. Довязали 7 рядочков в лицевой глади и... Отделили, так сказать, наш жгутик изнаночными петельками. Теперь снова ряд с перекрещиванием. Поэтому провязываем э, наши 4 лицевые после кромочной. Затем нашу изнаночную провязываем. И берем дополнительную спицу. Снова делаем второе перекрещивание. 4, ой, 3 первые петельки снимаем на дополнительную спицу. Если наклон вправо делали, то оставляем перед работой. Затем провязываем 3 петельки первые, затем 3 петельки с дополнительной спицы. И довязываем наши изнаночную и 4 лицевые для симметрии. Затем переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И изнаночный ряд провяжем по рисунку. То есть наши 4 изнаночные провязываем. Лицевая, 6 изнаночных. 1 лицевая, 4 изнаночных и кромочная также изнаночная. Все, вот смотрите, мы провязали вот такой вот кармашек. Теперь нам осталось, так сказать, закончить его. То есть хотите, можете еще провязать э, лицевой, так сказать, и изнаночный ряд. Хотите, просто следующий после этого ряда. Можете закончить. То есть, как вы хотите. Мне, в принципе, аккуратно кажется после этого ряда. Хотите, можете провязать еще ряд туда-обратно. Но я буду заканчивать. Заканчивать мы будем с лицевой стороны. Кромочную снимаем. Затем следующую провязываем лицевой. И одеваем кромочную на лицевую. Снова делаем следующую лицевой. И которая лицевая предыдущая одеваем на последующую и вот таким вот образом заканчиваем кому непонятно как я сейчас заканчиваю то посмотрите видео закрытия петель я делаю именно закрытие пет петель и так изнаночную провязываем изнаночную и лицевую одеваем на изнаночную затем лицевая одеваем предыдущую лицевая одеваем предыдущую в общем где лицевые я провязываю лицевые делаю протяжки где изнаночные провязываю изнаночные и делаю протяжки, мне так кажется более аккуратно, чем когда все петельки провязываю лицевой. Вот сделали закрытие петелек и затем будем, так сказать, просто пришивать этот кармашек к нашей кофточке. Еще раз повторюсь для тех, кто делает кармашек один, то делаете наклон так сказать жгута в любую из сторон если делаете два кармашка то желательно делайте наклон в разные стороны или в одни ну в общем как хотите итак я обрезаю ниточку и воздушную последнюю петельку которую закрывали я протягиваю кончик все вот такой кармашек у меня получился осталась ниточка для пришивания вот эту ниточку можете закрепить где-то с изнаночной стороны. И, как вы видите, косичка у меня закрытие петель на внешней стороне. Поэтому я буду пришивать за э, передние стеночки косички, то есть за вот эти стеночки. Либо просто захватываете при сшивании, так сказать, при про прошивании низа, захватываете обе стеночки, то есть чтобы аккуратнее и плотнее кармаш был. Если вы будете, так сказать, прошивать за обе стеночки, то в кармашек можно будет что-то влаживать. То есть какую-то мелочь, в общем, в принципе, он будет довольно-таки прочным. Если будете пришивать за одну стеночку, также учитывайте, что могут быть какие-то небольшие дырочки. Теперь берем нашу кофточку и примеряем кармашек. У меня будет один кармашек, вы хотите, делаете два Наклоны в одну сторону, в разную, то есть смотрите, каким вы хотите цветом. Если у вас полосатая кофточка, соответственно, хотите, делайте карманчик под нее полосатеньким. Точно так же один-два кармашка, вот, то есть я сделала два разноцветных, ну, как один как примерчик сделала, а второй уже связала с вами. То есть можно два разных кармашка, можно один, то есть я буду пришивать только один буду пришивать, как я вам говорила, уже за обе стеночки, но слегка при кармашек, то есть, чтобы он у вас был не совсем такой вот суженый, а немножечко растянутый, то есть, из-за нашей резинки он стянут и из-за жгутика, поэтому немножечко растяните и красивенько его расположите, где вы хотите, чтобы он находился, то есть, либо это... Где-то сбоку, либо это где-то посерединке, либо наоборот, как футболочки сверху, ну там скорее подойдет более светлого цвета, вот так вот я вам покажу. Либо, еще раз повторюсь, можете снизу, я буду пришивать сразу после резиночки. В общем, кофточку я еще буду также намачивать, выкладывать, так сказать, чтобы она у меня была красивенькая, ровненькая. Получилось довольно-таки, я считаю, замечательная. Вам, как для примера, мне, так сказать, подойдет она для ребенка по дому ходить. То есть в качестве такой вот э, тепленькой кофточки на вечер на улицу пройтись. Или, в общем, ну, под джинсики. Так сказать, кофточка у нас удалась. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.